Если, если вам депрессию поставил не психиатр, то это не диагноз. Диагноз ставит психиатр. Депрессия относится к заболеваниям психического ряда. Потому что если вы, например, пришли к гастроэнтерологу, а он вам поставил близорукость, просто потому что он хорошо образован, да, и он может предполагать, он не может ставить диагноз понимаете, вот, а он говорит, что скорее всего у вас так, поэтому пойдите к офтальмологу, да, и он вам, значит, этот диагноз найдет и подтвердит, потому что понятие хорошее, скрытая депрессия, да, это не диагноз, вот. а это про то, как может проживаться депрессия, то есть человек может не впускать в зону осознавания вот это понимание о том, что происходит с его чувствами, да, вот. Мне тоже нравится им немножко так жонглировать, да, что, например, можно сказать, ваша печень депрессии. Можно так сказать, это не профессионально, но это как бы близко к процессу, да, вот, но это не диагноз, который, пишется в амбулаторной карте, вот. То, что вы говорите, относится к людям, которые находятся на соматическом уровне проживания. Что это значит? Это значит, что их способность к ментализации, способность к пониманию, к рефлексии чувств не развита. И проблема, которую надо было решать на уровне осознавания, на уровне да, понимания связи причинно-следственной, да, подключения мышления, то есть, ну, так, грубо говоря, думать о чувствах да, и видеть последствия этих процессов, они сначала регрессируют до уровня поведенческого. Это значит, что они на поведенческом уровне проживают какие-то процессы, которые связаны с психикой. Ну, например, человек все время там травмируется, да, то есть это поведенческий уровень, то есть он там стукнулся обо что-то, значит, там упал на него кирпич, ну, в общем, он все время как-то травмируется там, Это поведенческие, там неприятности у него какие-то, конфликты все время какие-то, да. А вот есть такой, как же фильм называется, забыла. Там герой все крушит вокруг, вот он все крушит, он все время какие-то драки провоцирует, инициирует какие-то конфликты, и он прямо вот такой очень-очень такой вот некомфортный человек, у которого все время какие-то неприятности, вот он их все время как-то сам практически провоцирует. Да? И все это происходит на фоне его вытесненного состояния горя и потери, которое он не хочет впускать в область понимания, да? То есть он не хочет иметь с этой потерей, это слишком больно. И эти чувства невыраженные, нет, не умница Вилл Хантин, другой, а, а, они проживаются через, через вот эти импульсивные действия, через трудно контролируемый импульс. А вот. Так вот, люди, у которых регрессировали еще на период назад, да, это те, кто проживает через тело. То есть это регресс, потому что мы когда-то с вами проходили эти стадии только в порядке роста. Да? То есть сначала мы проживали телом. Вот у ребенка часто, если что-то болит, да, то это не обязательно связано, то есть функциональные нарушения, они, скорее всего, связаны не с органическими какими-то изменениями, не с какими-то там процессами внутренними, они могут быть связаны абсолютно с эмоциональными процессами. То есть дети там, могут болеть физически, проживая какой-то дискомфорт эмоциональный. То есть это то, что мы сейчас на сегодня называем психосоматикой. Да? Поэтому вот эта вытесненная, как вы говорите, скрытая депрессия да, это а, люди, которые а, вот, регрессировали или не развились дальше вот, а, да, вот, до, до уровня ментализации, а, вот, а, проживают телом. И а, это очень большая проблема, очень, потому что они а, не могут как бы, думать об этом, да? они а, как бы не, не понимают что это значит да? и когда например, им, ну вот например кто-то скажет, что у тебя там депрессия поэтому у тебя там желудок болит да? например, синдром раздраженного кишечника да? Угу. это же абсолютная психосоматика вот. и не дай бог там например скажут, что у вас там скрытая депрессия то есть он не понимает, что, что это значит. Он говорит, а теперь дайте мне таблетки от депрессии. А вот, вот они как раз и легко подсаживаются. И действительно, антидепрессанты им начинают помогать. Понимаете? Да? Антидепрессанты помогают тем, кто проживает, например, вот эти чувства в желудочно кишечном тракте, панические атаки, это что такое, да, это же это психосоматический симптом, реакция на стресс для людей, которые проживают стресс в дыхательной, сосудистой системе. Ну, извините меня, панические те же атаки, да, или тот же там гастрит, или там, ну я не знаю, дерматит. Да? Угу. А там, да, у меня несколько клиентов вылечились от дерматита, знаете как? Я э, э, рекомендовала, и э, чтобы их жена гладила. Вот, вот гладила и приговаривала хорошие слова. Понимаете? Вот. И все, и не надо было на гормоны. Из гормонов слезали. Понимаете? Я сейчас не говорю, что я лечу психосоматику, там, угу. да, наложением угу. руки. Вот. Но я к тому, что э, надо быть очень аккуратно с этими понятиями. 未 marriages